Землетрясение магнитудой 8 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. На несколько стран Латинской Америки может обрушиться цунами, предупреждают сейсмологи. По данным властей Мексики, в результате землетрясения в стране погибли как минимум 5 человек. Президент Мексики Энрико Пеньеньета назвал землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет. Эпицентр землетрясения находится в 100 километрах к юго-востоку от города Пихихьяпан, а его очаг залегает на глубине 35 километров, сообщает геологическая служба США. «Волны цунами до 3 метров в высоту могут наблюдаться на берегах Мексики», передает агентство France пресс-сообщение Тихоокеанского центра предупреждения о цунами. Также волны могут достигнуть Аргентины, Гватемалы, Эль-Сальвадора и других стран региона. В Мексике также угрожает ураган Катя который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу. Накануне ураган Катя усилился. Скорость ветра достигала 140 км в час. Ураган достиг 300 км в диаметре и сейчас находится к юго-востоку от города Тампика. Как говорится в докладе ученых, «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем в условиях глобальных катаклизмов люди останутся со своими проблемами один на один и надеяться им будет не на кого. Уже сегодня надо готовиться к часу Х. Сейчас людям еще тяжело осознать, что государство состоит из самих людей, а не тех, кому они делегировали свою власть, и кто при возникновении опасности в первую очередь будет спасать свою жизнь. Ведь от того, насколько сегодня, здесь и сейчас… Люди будут объединены и разумны в своих действиях, зависит, будет ли для них завтра. То есть, сумеют ли они сохранить жизнь своим детям и внукам, пролонгировать существование человечества в этот сложный для всех период. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь.